суд города Москвы признал нестоятельным банкротом жителя города Москвы, задолженность которого перед банками и микрофинансовыми организациями составила порядка двух с половиной миллионов рублей. Таким же образом данный гражданин попал в тяжелую жизненную ситуацию. Пытаясь перекредитоваться, как говорится в народе, он стал брать кредиты в микрофинансовых организациях и из данных кредитных средств погашать задолженность по основному договору с банком. Однако данный гражданин не учел, что стоимость кредитов в микрофинансовых организациях гораздо выше, чем стоимость кредитов, взятых в банке. И затем, после того, как ему стали предъявлять проценты по кредитам, взятым в микрофинансовых организациях, данный гражданин стал обращаться в другие микрофинансовые организации для того, чтобы уже погасить проценты перед микрофинансовыми организациями. Таким образом. Как снежный ком, его задолженность увеличивалась. Каждый раз данный гражданин брал кредит в микрофинансовых организациях для того, чтобы закрыть проценты по предыдущему долгу. Однако, как снежный ком, данная задолженность превратилась из 1 миллиона рублей перед банком в 2,5 миллиона рублей перед банком и микрофинансовыми организациями. Таким образом, ежемесячные платежи данного гражданина по всем кредитам составляют более 100% от его заработной платы. Вот таким образом данный гражданин попал в тяжелую жизненную ситуацию. И хорошо, что сейчас действует закон о несостоятельности банкротства, который стал действовать, соответственно, с 2015 года, и данный гражданин обратился к нам для того, чтобы найти выход из данной жизненной ситуации. И арбитражный суд города Москвы признал его нестоятельным банкротом, вел процедуру реализации имущества, теперь у данного гражданина появится шанс начать жизнь с чистого листа. Так, будьте аккуратны при принятии на себя финансовых обязательств и обращайтесь к нам. Ваша компания «Русская опора».